Привет, на связи я, Тимус, и это видео о том, как можно из самых обычных ситуаций сделать ситуации, в которых вы будете чувствовать себя... круто. А остальные это будет пофиг. Представьте, вы заходите в комнату, у вас заняты руки, вы открываете дверь ногой. Сейчас очень похоже вот на это видео, но когда мы идем по улице в наушниках, вы как бы идите там покрасивее, потому что вас в клипе снимают. Stamina, muscle, fat and sex and zip, and Бывало ли у вас такое, то что вам нужно срочно отправить фото или позвонить маме? Бывало? Ну, в общем, неважно. Вы как-нибудь там сообщите себе, что, что вы хакер? <звы> Наверное, все куда-то опаздывали, и при этом бежали. И при этом у вас на пути есть препятствия какие-то, я не знаю. И, наверное, когда вы опаздываете, вы же не всегда будете эти препятствия оббегать. Ну так вот, вы, блин, трейсер. Псевдо. Потому что настоящий трейсер это вот. Они <музыка> <музыка> не вот это. Хотя, то, что происходит в вашей голове, примерно схоже с этим. Все, видео подошло к концу. А я надеюсь, что оно тебе понравилось. А так, удачи и пока. Привет, на связи Тимус. Предыстория для тех, кто не знает. Просто я эти видео удалил и решил выложить полную версию. Полную версию чего? Сейчас поймете.